Всем привет! Сегодня у меня незапланированный такой выпуск, снимаю на мобильный телефон, поэтому извините за качество звука и картинки. Я сейчас с людьми на показе, им не очень понравился жилой комплекс губернский, который находится в Адлерском районе. Статус квартира, проходит даже военная ипотека, дом пятиэтажный. Покажу вам сейчас квартиры как в черновой отделке, так и с ремонтом по вполне себе вменяемой стоимости. Территория закрытая. Есть парковочные места. Смотрите, вот такое ландшафтное озеленение. Есть лавочки. Такой вот красивый дом. Повторюсь, статус. Квартира проходит, военная ипотека. Все коммуникации центральные. Вот здесь вот, привет, выделены места для людей, которые купили парковочные места. Здесь котельня, то есть горячего вода и отопление от собственной котельни. Вот такой симпатичный дом имеется. Детская площадка. Территория огорожена, повторюсь, смотрите, с первого этажа даже видно море. Не переключайтесь, посмотрите, покажу вам классную сейчас квартиры. Смотрите, какой симпатичный подъезд. Есть видеонаблюдение, стоят цветы, висят картины, есть место под коляски, велосипеды. Лифт будет стоять вот в этом месте, он сейчас в пути, это импортный лифт. из-за того, что в собственно, лифт задержался немного. Так, до полностью там. 35 метров, 35 метров, 4,412 будет стоить квартира хорошая полуторакомнатная квартира с выходом на балкон вот такой вид хорошее соседство видно море и олимпийский парк вот это по акции 4.082 ее стоимость 35,3 ну, она пополам делится в принципе ну, будет чуть темноватая, но зато цена вид такой же вот это классная планировка угловая 46 метров полноценная двушка вид вообще шикарный здесь с балкона все понятно какой будет вид смотрите весь Олимпийский парк на ладони, горы, очень хорошая квартира, согласитесь? Это за 4400 тоже 35 с небольшим метров, просто окна в другую сторону, но точно так же видно море, и горы. А это по 140 за квадрат. 46 метров. У нее немного другой вид. Такая же, но хорошенькая планировка. Тоже есть балкон. С этого окна видно море. Где он фишт. А с балкончика видно обратную сторону. На детскую площадку. Тридцать один семь с ремонтом. А, а, а, так, что-то камера. Ну ладно. санузел, Так. Большой шкаф. Такая студия с выделенной спальней такое решение 4 200 ее стоимость и вторая квартира она побольше 35 35 и 3 санузел с ванны слева красивый шкаф какой с правой стороны хотели сделать типа кладовый, но решили сделать вот такую комнату, если кто-то в гости приезжает, смотрите, вытяжка здесь имеется, поэтому даже вот есть и телек, то есть вот такое решение. И это кухня, совмещенная с гостиной, здесь никаких доплат за газ нет, есть балкон, стоимость данной квартиры. 4 миллиона 70 тысяч. И смотрите, вот тут еще перед домом тоже есть гостевые парковки. Ну а мы едем дальше.